Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий тяжелый танк 10 уровня Маус, карта Монастырь Игрок у нас 500-123 Союзники уже здесь давно начали перестрелку Наконец-то Маус тоже добирается Первый выстрел, есть 510 единиц урона Еще и 108 помощи Маусу засчитали счет уже 0-1. Кто там сливается? Сливается объект 430У. Наверное, одна из самых живучих СТ-шек, и первый же слился. Маус здесь пытается развести противника на выстрел, да так, ромбиком. Ну, противник, наверное, тоже должен понимать, что в такую проекцию Мауса пробить ну, практически нереально. Не стал стрелять Так, конечно, тяжеловато вот так В лючок попасть Дистанция не сказать, что большая, но Все-таки это Маусу удается Счет уже 0-2 Здесь выкатывается Союзный с 7 просто ну, как так можно ну выкатись ты хотя бы ромбом. Нет, он получается вот так выкатываясь, ты просто подставляешься под удар. Маусу это не понравилось. Он скажет, да ну тебя в баню поеду я вперед. Тут тем более филейной частью повернулся 277 -й. Огрызается. Пора в ангар. Ну, что-то здесь тоже Маус как-то сплоховал немного, но прощает его 277 й не пробил. Что Тараном, просто Тараном удалось добрать 277, -го. но тот тоже хорош. Неужели не понимал то, что у него так мало прочности и ехать биться, блин, да, лбом об стену. Счет 4-3, команда выходит вперед. Правда, по прочности все равно немного уступает. Там на левом фланге противник идет вперед. Центр тоже отобрали. Удирает там союзный объект 430У. С этими там окольными путями. Есть урон 140-му. По-прежнему команда впереди. Ну нет, уже, уже вровень. Еще раз Маус наказывает 140-го. 140-го вообще неаккуратно. Может он думал, что он уже отсветился, да, но не тут-то было. Третий раз 140-й получает. У еще экипаж не прокачан. Он за, за такое количество времени Гуслю даже не успел починить. Маус делает счет 7-7. Мауса не такая быстрая перезарядка, чтобы держать противника на Гусле. Ну, если как минимум, да. Ну, хотя на 10 уровне, то уже у экипажа ремонт должен быть все-таки прокачан. Потому что в некоторых моментах это очень сильно решает. Да, вот, к примеру, как сейчас чтобы закатиться в укрытие. Просто банально отремонтировав гусеницу. Все там по левому флангу уже три сразу противника выходят к базе, обороняться там особо некому. Да ну и команда-то уже почти закончилась. Там сразу ИС-7, Т110 и Маус. рассчитывает, что справа здесь бабаха. Так оно и есть. Бабаха на фугасе. 308. Маус получает. Не дать, не дать уйти, стоять. Бабахи не было шансов, учитывая ее долгую перезарядку. И бежать, в принципе, было некуда. Счет 8-11. 8-12. странно, когда легкие танки так долго живут, да, доживают до конца боя. Ну, бывают и хорошие игроки на легких танках играют. Минус из 7 это уже четвертого Мауса уничтожает и танкует снаряд от вражеского Мауса. Ну, там еще опасно, там еще Т110, вот тот, если пробьет, мало не покажется. Жесткий Маус пробивает на этот раз на 526. Все. В одиночестве против шестерых противников Маус остается. Приезжает здесь с полным запасом прочности Т-62 пробить не удается. Маусу ничего не остается. Так как ныкаться в этом закутке, чтобы противник не заехал с бортов, там, с кормы. Минус стерва. Да Т-62, что ты делаешь? Ответи в НЛД, стреляй! На! Что он делает на Т-62? Мне вообще тоже особо непонятно. еще один противник отправляется в ангар. Т-62, уже не знаю, сколько он. 10 раз выстрелил, только один раз Мауса смог пробить. Еще одно пробитие. У Мауса Т-62 опять не пробивает. Там еще выкатывается Т-110Е3. Даже обидно за советский танк Т-62, что так бездарно на нем игрок сливается. Маус еще начинает крутить Т-110. Поторопился он пойти на сближение. Это была его большая ошибка. Становится он восьмым уничтоженным. Теперь бы только сбить захват. Здесь, в принципе, с центра базы просматривается полностью Но мешает, мешает здесь Маусу подъехать Есть Маус в засвете Главное пробить, но можно просто сбить гуслю Да, так Маус и делает Гусля сбита, захват Короче, база защищена нет пробития. У вражеского Мауса прочности больше. Ну, как минимум, на один снаряд надо Маусу больше. Ну, пробить, в смысле, да, <laughs> количество раз. Чем нашему сегодняшнему герою. Ну, тут еще и арта то, что в тылах, тоже будет напрягать, конечно. Сейчас везет чемодан попадает куда-то там в крышу здания. Ну, по трассеру видно, где арта. Ее даже, может, удастся засветить. <свят> <свят> Готов. Столько много, ну, как это сказать, да, неаккуратных противников, которые так глупо в этом бою сливались, да, вот, вот это арта, к примеру. Вот это т 62 там 140-й на центре, который подставлялся потом на гусле, в итоге так и отправился в ангар. Ну что, Маус решает поехать на захват до конца боя еще 4 минуты. Попытка не пытка. Ну тут, кстати, можно из вражеской арты сделать такое импровизированное укрытие если да, взять, но ну, слишком много времени, конечно, на это потребуется, если поехать, взять эту арту, вытолкать сюда на базу и за ней прятаться. Да, как вариант. Но Маус не стал об этом думать. Это ж тут со стороны, когда наблюдаешь, приходят всякие мысли. Маус просто будет стоять и ждать противника. Маус уничтожил только одну единицу техники против девяти уничтоженных нашим сегодняшним персонажем. Да, хоть танка называется Маус, но сражался, блин, как Лев. Должен уже где-то появиться вражеский танк. Тут ехать-то, да, вон через центр там потихоньку. Ну, может, он вначале немножечко там не торопился. Но после того, как увидел, что на захват, да, он должен был на всех парах сюда нестись. Ну, насколько это возможно. ха <с novella> На фугасе вражеский Маус. И все равно не удалось ему сбить захват. Мимо. Ну, здесь только ромбовать на открытой местности В принципе, вот в такой ситуации У противника Больше шансов Казалось бы, опять он стреляет фугасом Но это, наверное, чтобы захват наверняка Все-таки сбиться хотел Неудачный выстрел Всего 5 голдовых снарядов остается. Четыре. Ну, два хватит, в принципе. То есть два раза надо еще пробить. Сейчас примерно в равных условиях становится. Нет пробития. Вражеский Маус пытается заехать с кормы. Не пускает. Нет пробития. Остается две попытки. Ну ладно, еще обычным снарядом, в принципе, тоже можно там как-то пробить. Но лобовую проекцию, конечно, проблематично бы это этим делом. Есть пробитие. Вражеский Маус быстрее перезарядится. Не смог он его пробить. И ответный удар. Готов. Десятый. И 10 тысяч урона с лишним. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.